Я не разумею. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Здравствуйте. Доброе дня. Слушай. Не попало в душе. Это естественно. 1 января это естественно, не спистой. Я не святкувала нового року. Вс? С наступившим. О боже. Можно якось красивище сказать? С, с, с, с... Я не разумею. С наступившим Новым годом вас. Здоровья что вам? Здравствуйте. И много много радости.